В новом дне, и пришел тот час, когда мы собираемся покидать Доминиканскую республику. Поэтому мы взяли документы и идем делать чекаут. Да, идем. Надеюсь, все пройдет успешно, потому что нам осталось мало времени, чтобы выйти, потому что завтра в 6 утра границу закрывают и на выход тоже, и нас уже никто как бы, тогда не выпустил. Да, здесь все сложно. И есть еще шанс, как бы не закрыли ямайку на вход, когда мы придем. Потому что это будет фатальный эрор. Ну, не фатальный. Ну, эрор. Короче, у Неви... Самое крутое здание здесь из всех Port Если все порт сидят в каких-то сараях, то Неви сидит... Что? А, я думал, ты про э -э -э. Бумажка мы сделали диспатчо, таким мы его здесь получили. И готовы сваливать из этого райского места на земле. Это пиздец, продолжение следует. Спойлер. Ну, вы знаете, это... Мне понравилось. <смех> Дина! Тип, Дина, где долго? Дина, ты прекрасна. <смех> Здесь очень много, что... Дизель наливаем с пипетки. Есть у кого-нибудь зажигал? Прикурить. А, ну да. Долго раскуривать придется. Ты раз. возьми давление, сделай сначала хорошее с ним. Заправка дизелем прошла не очень успешно или успешно? Круто. а Вот так выглядит до заправка. Подготовка к переходу на Ямайку. Хевин, хевин. Тридцаточка. Этот хорош. Окей, идем так и А, только то ведет? Окей. Окей. Окей. Окей. Квантер Окей. Все, теперь починен парус. Есть дизель. Есть вода. Небольшой запас. Первое завоевание слонов. А тем временем делаем пролет. <звы> Что у нас закончились припасы. <звы> Нужно отправить гонца за патронами. <звы> патрон гринго везите патроны по испански знаешь как будет смотри, вот еще. басура басура вот еще. Басота. Басота. басура смотри какие целеустремленные а? да да да явно что-то задумали за патронами гринго поехали вот, выходим Ромео, Ромео, Ромео, Так, вы вижу. Ну вот и идите. прохожу его, да? Да. Ты с этим, я с Неви общалась, да? Да, все. Сказала ему, губай. А сейчас ловите. Один. Нас ждет Ямайка. у нас получается 13 <соспит> миль 12 8 12 8 милей okay. <соспит> готова это за рулем был напоминаю что у нас зимор каждый скидывается по 25 американских долларов и ну три человека участвуют я могу гандикаты кстати не-не, это, понимаешь, Но... мы не можем рассчитать биндикам, Так это тогда ваша проблема, если вы не умеете считать. Короче, два человека, три человека скидываются по 25. Кто выигрывает больше всего миль до точки, забирает полтос. Такая вот нехитрая игра в покер. -поско, -поско, а а что, ну ты из, из левого из в правый карман перекладываешь? Не, проигравши по 25, да, 5, по 25 да. сбрасываю. Не вот, 75. первый пошел, 12,8. 12,8. Офигенный 8. результат, 8. это 6,4 средняя, чтобы вы понимали. Нормальная колбасятина такая. Короче... Ночью у нас немножечко покошмарило Сейчас я вам покажу прогноз погоды Так вот, напоминаю, что вот, э, мы сейчас проходим мимо Гаити Мы находимся где вот этот крестик Здесь э, ветер 27 и на порывах до 30 И вот видите, вот это вот дальше нас все ждет Потому что мы идем вот сюда на Ямайку И это наша погода а я э, напоминаю, что по красненькому в океане ходить, в принципе, охуенно. Вот сколько мы за ночь прошли? За ночь? Ну, именно за ночь или с момента выхода? А с... давай с момента выхода. С момента выхода, выхода вот, э, за, получается, с 12 часов прошлого дня по э, 7 утра сегодня мы прошли с по дней. То есть это у нас, получается, среднее... То есть нам остается еще а, 5 часов до окончания суток. За эти 5 часов мы сделаем еще где-то 30, минимум, скорее какие-то будет 40. Ага. И это будет где-то 160. То есть 160 это почти семерка средняя, что я считаю для этих условий отлично. А, кстати, вот если посмотреть вот сюда назад, не знаю, будет ли видно это на камеру, вот там вот есть полоска суши, которая идет вниз. Это уже крайняя точка Гаити. И мы уже выходим еще немного. Вот мы выходим вот сюда в пролив после точки поворота. Ветер вот так постепенно разворачивается. И после этой точки поворота мы выходим в этот Ямайский пролив. Или как там он называется? Ому да, Ямайский пролив. Ну, в общем, неважно. Этот пролив, который идет уже напрямую к Ямайке, там нас еще немножечко поколбасит. А уже, наверное, с ночи будет немного попроще, а сегодняшний день еще будет йо Время утреннего чая на этот раз. Будем изменять традициям, потому что просто его сейчас готовить в падла. А мы запустили рыбалку. Две... Два боплера у нас висит сзади. Вчера один клюнул и сделал такой чпонь все нету но что-то было такое огромное огромное поэтому рыбу есть шанс выловить и мы этим уже начали заниматься убьем карася у нас дождик пошел вот видите вот это вот серость которая сзади заливает вот, вот володе повезло на вахте и, и ничего и ничего его не берет, а я внутрь пойду Итак, после душа Камера запахи не передает Но значительно лучше, уверяю Так, вот эта вот часть Это Гаити То есть мы уже прошли э, самую крайнюю точку И сейчас мы начинаем уже удаляться От острова Санта-Доминго И легли прямым курсом уже на Ямайку Сейчас у нас где-то там 23-25 ветра, а ночью обещают за тридцаточку. Естественно, будут большие волны, но почему-то, как всегда, это все будет происходить ночью. А пока мы едем вот туда. И пахнет арбузом, реально арбузом. А нам, кстати, наш водитель выбрал? Вот, да, он реально пахнет. И выглядит очень хорошо. Если выглядит как арбуз и пахнет как арбуз... Вероятно, на Карибах это может быть апельсин. <свес> <свес> <свес> это все записано на камеру. <свес> Что? Не, это просто. Да. Сейчас перелетит. даже близко нет 180. Слушай, ну он же ж вымпельный считает, у тебя же лодка еще идет вниз, а он, ну, то есть ты же ну не так учитываешь ситуации, там ехать, углы наклона, ну просто смотреть по сторонам относительно волны и все. его уже есть с подноса. А где рыба вся? Съели. Смылась. Что у нас здесь? Сейчас опять мало. что 30 Короче, надо будет это видео назвать Рыбалка в океане в шторм. сейчас на утро стало немножечко получше, море подуспокоилось, то есть оно из красненького стало желтеньким. И было там за тридцатку, поэтому пришлось выбирать курс, при котором нас волной там не очень колбасило. Вот и ямайка, то место, куда нам нужно пройти. Вот нам осталось 56,8 миль. Наша скорость нормальная. 6,5 до 8 разгоняется. То есть под семерочку будет средняя. Нет, да? Есть. Ты поднимай. Не я, ты поднимай. Хорош. Хорош. Давай, вот это желтый, не не то нет. Э -э -э -э. здесь. Вот весь тунец, который у нас получился. Вот из-за этого будет сделано какое-то блюдо, которое пожарить. Сашими и севиче. А в севиче у нас идет немного уксуса, лайм, лук, ну и, наверное, тунец. Не могу обещать. Короче, сейчас мы его будем употреблять. Получился тунец. И с масами. просто отлично удивительно то что да и майки у нас там 12-13 миль вот видите вот этот вот кружочек это 10 то есть уже должно быть видно а посмотреть Видно так вот, только такое небольшое очертание, вот там вот, просто рельефа горы и все. Ну хотя, просто вся майка покрыта тучами, видно, они хорошо закрывают. Обычно, если высокая гора, как здесь, там около 3 километров, то видно километров Миль за 20, наверное. То есть так, Причем хорошо-хорошо видно. Знаете, что сейчас обстоят дела с коронавирусом и многие страны ввели карантин. И вот буквально вчера Ямайка объявила о том, что типа, попадают под карантин все, кто заходят из стран, в которых есть коронавирус. Но по поводу Доминиканской республики ничего не понятно. Поэтому тут, как всегда, либо да, либо нет. И как получится, мы пока ничего не знаем. Надеемся на лучшее, но если карантин, это 14 дней сидеть на лодке. Блюэ. Там оно на все прочее. Ааа, uh, United States, Russia, and Ukraine. Bad news? Да, она сказала, что это, что Dominican Republic may be banned to enter, и нам нужно зайти в Harbour, бросить якорь, и на штатном канале... вызвать. Так, класс. Непонятно. Мы уже заходим. Вот там вход. И это Сан Антонио, по-моему. И там Марина называется Эрол Флин. Это э, знаменитый актер из 50-х годов. У нас ждет заход и потом будет направо поворот. Капитан, можете 9 Марина, Марина, Марина, это Сейчас Good ожидаем хелс департмент, они приедут и нам все расскажут. Да. Очкуйте, очкуйте туристы. И мы очкуем. Есть такое, да. <laughs> Карантина? Хоба. М -м -м -м -м -м. О, после перехода кроссовочки, сожги их, сделай маску от вируса, такой и шнурки завязал на затылке. Все что Это мы заполняем карантинный крюлись. Они же, площе, они же у них вся власть в руках. Это вот так надо через, Как Дум. Знаешь, Дум такой. А он может. Он может едет. Ну, типа, его же там нету. Стоит полицейский катер, который пришел и сказал, что мы типа убирались из Харбора Нау. Типа и Майка не принимает нашу лодку. Э,